Процесс номер 16. Разворот. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда осознаете, что слова, сказанные вами в данную минуту, противоречат тому, что вы хотите привлечь в свою жизнь? Когда хотите улучшить свою точку притяжения? когда чувствуете себя довольно неплохо, но знаете, что настроение у вас может быть гораздо лучше и готовы посвятить некоторое время, чтобы его поднять. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс разворот будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 8 скукой и 17-м гневом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Бывает, что человек фокусируется на вибрационной противоположности своего желания, даже сам того не ведая. Это как палка о двух концах. Если вы взяли ее в руки, то в них оказываются и оба ее конца. Процесс «Разворот» поможет лучше понять, какой из концов палки вы сейчас активируете, тот, что отвечает за желание, или тот, что отвечает за отсутствие того, что вы желаете. Контрастность данной пространственно-временной реальности очень полезна. Именно она помогает вам фокусироваться на мыслях. Когда вы знаете, чего не хотите, то гораздо четче начинаете понимать, что вам нужно. А когда вы знаете, чего хотите, то еще лучше понимаете, что для вас нежелательно. Таким образом, ваше ощущение жизненных контрастов только обостряет внимание и способствует зарождению новых предпочтений и желаний. Фактически именно контрасты и обеспечивают постоянное развитие и расширение всего сущего. Процесс разворот часто служит первым шагом на пути к изменению вибрационных привычек поскольку он помогает более четко определить, чего именно вы для себя хотите. Поскольку существует бесчисленное количество вариантов вибраций, исходящих с обоих концов палки, то есть как вибраций самого желания, так и того, чего вы не желаете, невозможно изменить свои вибрации одним только утверждением «я этого хочу». К примеру, если вы больны, то очень четко знаете, что хотите выздороветь. Или, если у вас финансовые проблемы, то вы совершенно определенно желаете иметь больше денег. Поэтому, обратив свое внимание на желание и удерживая его на нем, вы начинаете посылать и соответствующие вибрации. Поначалу осознание того, чего вы не хотите, поможет четче определить желание. Другими словами, если вы на словах озвучиваете свое желание, то вибрации могут и не находиться в соответствии с ним. Но если вы продолжите процесс разворот, все придет в норму. Когда бы вы не начали испытывать негативные эмоции, сигнализирующие о том, что вы фокусируетесь на чем-то нежелательном, вы сможете остановиться и сказать самому себе «Я знаю, чего я не хочу». Так чего же я хочу? И с течением времени улучшите вибрации по отношению к данному вопросу. Постепенно, шаг за шагом, вы измените свои вибрации, а со временем измененная вибрация превратится в вашу доминантную мысль. Процесс «разворот» можно было бы назвать постепенным изменением точки притяжения. Воспринимайте его именно с этой позиции и радуйтесь положительным результатам, которые обязательно последуют. Невозможно систематически фокусироваться на желаемом и не получать его поскольку закон притяжения гарантирует, все, на что чаще всего направляется внимание, рано или поздно появляется в жизни. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе разворот. Важно помнить, что вы сами притягиваете жизненный опыт в свою жизнь и делаете это с помощью своих мыслей. Мысли в этом случае действуют как своего рода магнит – когда вы думаете о чем-либо, то снова и снова притягиваете к себе вибрационную сущность объекта вашего внимания. И если вы будете фокусироваться на мысли достаточно долгое время, то обязательно увидите ее воплощение в физической реальности. Наверняка вы когда-нибудь испытывали, то есть мы наверняка знаем, что это случалось с каждым из вас, то, что называется негативными эмоциями. Вы можете называть их страхом, тоской, Душевной болью, сомнениями, разочарованием или чувством одиночества. Существует такое огромное количество слов для описания подобных эмоций, что все их даже не упомнить. Все эти чувства появились на свет из-за мыслей, вибрационная частота которых не находилась в гармонии с вашей внутренней сущностью. Дело в том, что... Во время жизни, как физической, так и нефизической, ваша внутренняя сущность или абсолютное «Я» приобретает определенные знания и желания. Таким образом, если вы находитесь в своем физическом теле и сознательно фокусируетесь на мыслях, не гармонирующих сознание внутренней сущности, то результатом этого становятся негативные эмоции. Если вы «отсидите ногу» Остановите приток крови к ней или зажмете себе шею, остановив доступ кислорода, то сразу же наглядно увидите результат ограничения. Точно так же и мысли, которые не находятся в гармонии с великим знанием внутренней сущности, словно тугой жгут перекрывают поток жизненных сил, энергии, которые приходят из глубин вашего истинного «я» физическое тело. Результатом этого процесса являются испытываемые вами негативные эмоции. Если вы будете фокусироваться на подобных мыслях довольно долгое время, то в конце концов придете к негативной переориентации физического тела. Именно поэтому мы утверждаем, что любая болезнь есть не что иное, как следствие ваших негативных эмоций. Как только вы поймете, что ощущение негативной энергии является индикатором отсутствия гармонии со знаниями вашей внутренней сущности, то обязательно решите сказать «Я хочу испытывать положительные эмоции как можно чаще». И мы говорим вам, что это великолепное высказывание. Когда вы говорите «Я хочу испытывать положительные эмоции», то на самом деле утверждаете «я хочу притягивать к себе позитивный жизненный опыт» или «я хочу, чтобы мои мысли находились в гармонии с моей внутренней сущностью и теми великими и вечными знаниями, которыми она обладает». Разворот от нежелательного к желательному для большинства из вас не составило бы ни малейшего труда находиться в хорошем настроении, если бы вы не подвергались никакому негативному влиянию со стороны окружающей обстановки, как оно и было в тот день, когда вы появились на свет в физическом теле. Но поскольку вы живете в измерении, где вас окружает огромное количество самых разнообразных влияний, в том числе и негативных, всегда полезно иметь под рукой несколько процессов, которые помогут вам перейти с нежелательной позиции, где вы не хотите находиться, на желательное. Процесс разворот как раз из их числа. Испытывая негативные эмоции, вы получаете прекрасную возможность четко определить, чего на самом деле хотите. Дело в том, что вы осознаете свои желания с наибольшей определенностью именно в тот момент, когда испытываете нечто неприятное. И вот тут-то вы должны остановиться и сказать, значит это действительно важно для меня, иначе бы я не испытывал столь сильные негативные эмоции. Мне необходимо сфокусироваться на том, чего я хочу. Как только вы направите внимание на свои желания, вы остановите негативные эмоции а вместе с ними и процесс привлечения в свою жизнь неприятных событий. Устранив негативные притяжение, вы дадите начало позитивному опыту, и ваше настроение изменится с плохого на хорошее. Вот в чем, собственно говоря, и состоит процесс разворот. Вы никогда не очутитесь в таком месте, где царят одни лишь положительные эмоции, рождающая исключительно позитивную энергию. Любое ваше желание естественным образом получает в качестве противовеса то, чего вы не желаете. Это приходит автоматически. Таким образом, ваша задача состоит в том, чтобы определить, чего вы хотите, а затем осознанно и целенаправленно удерживать свои мысли в этом направлении. А ваш эмоциональный проводник, являющийся непосредственным продолжением внутренней сущности, всегда даст понять с помощью негативных или позитивных эмоций, отклонились вы от курса или идете по намеченному пути, иными словами, думаете ли вы о своем желании или об его отсутствии. Один молодой отец позвал нас и спросил, «Абрахам, мой сын мочится в кровать, но он уже слишком большой для этого». Я пробовал решить эту проблему всеми известными мне способами, но ничего не помогло. Я уже не знаю, что мне делать. Никаких идей больше не приходит в голову. И мы спросили, когда ты по утрам заходишь в его спальню, что в этот момент происходит? Он ответил, я вхожу и сразу же понимаю, что он снова это сделал. Это становится заметно уже по запаху в комнате. Мы спросили, и что ты чувствуешь в этот момент? «Я чувствую сильное разочарование, начинаю злиться, расстраиваюсь, потому что это происходит снова и снова, а я не знаю, как от такой беды избавиться», — ответил он. Тогда мы сказали, «Ага, значит, ты сам сохраняешь постель мокрой». Он спрашивает, «Так что же мне делать?» Мы задали еще вопрос. «Что ты говоришь своему маленькому сыну?» Ответ был такой. Я велю ему снять мокрую пижаму и отправляться в ванную комнату. Говорю ему, что он уже взрослый, и что мы уже сто раз говорили с ним на эту тему, и тогда мы посоветовали ему. Когда ты входишь в комнату и понимаешь, что снова произошло то, чего ты не хочешь, остановись на мгновение и спроси себя, в чем состоит твое желание. Направь свои мысли именно на то, чего ты хочешь, и избавься от негативных эмоций прежде, чем разбудишь своего малыша, и тогда ты вскоре заметишь значительные улучшения». Мы спросили этого отца, помог ли ему пережитый опыт понять, чего он хочет. И он сказал, «Я хочу, чтобы мой мальчик просыпался сухим и счастливым, чтобы мог гордиться собой, а не испытывать чувство стыда». На что мы ответили, «Хорошо. Когда ты будешь думать подобным образом, вибрации, излучаемые тобой, будут находиться в гармонии с желанием, и, следовательно, ты будешь гораздо сильнее, и, что самое главное, намного позитивнее влиять на своего маленького сына». Слова, которые ты станешь говорить ему по утрам, будут уже другими. Ничего страшного не случилось, ты взрослеешь. Со всеми нами такое когда-то происходило. Это обязательно пройдет, рано или поздно. Ты растешь очень быстро, так что не переживай. А теперь снимай пижаму и иди в ванную». Спустя совсем немного времени этот отец позвонил Джерри и Эстер, чтобы сообщить, что постель его сына теперь всегда сухая. Как вы видите, на самом деле все очень просто. Если у вас плохое настроение и вы испытываете негативные эмоции, значит притягиваете к себе то, что вам не нравится. И это происходит потому, что вы фокусируетесь не на самом желании, а на его отсутствии. Таким образом, выбирая процесс разворот, вы осознанно решаете определиться со своими желаниями. Мы вовсе не хотим вам внушить, что негативные эмоции приносят только вред. Очень часто именно они помогают осознать, что вы притягиваете в свою жизнь нежелательный опыт. Их можно назвать своего рода сигнализацией, и они являются неотъемлемой частью вашей эмоциональной руководящей системы. Мы настоятельно рекомендуем вам, не начинайте сразу же себя казнить, поняв, что испытываете негативные эмоции. Вместо этого лучше остановиться и сказать самому себе «Я испытываю негативные эмоции, и это означает, что я притягиваю в жизнь то, чего не хочу. Так чего же я на самом деле хочу?» Самый простой способ сделать разворот – это сказать «я хочу, чтобы мне было хорошо». Всякий раз, когда у вас портится настроение, остановитесь и скажите «все, что мне нужно, это хорошее настроение». Если вы сделаете это, ваши мысли постепенно начнут меняться в позитивную сторону. Одна позитивная мысль повлечет за собой другую, а та, в свою очередь, третью и так далее». Таким образом, вы очень скоро достигнете вибрационной частоты, которая будет находиться в гармонии с вашим внутренним знанием. Именно в этот момент вы повернетесь в сторону позитивного созидания. Одни мысли притягивают другие. Наш друг Джерри как-то привел наглядную аналогию того, как мысли притягиваются друг к другу. Представьте себе огромный корабль, который подплывает к причалу. Этот корабль необходимо привязать к берегу большим и толстым канатом, имеющим в диаметре почти 30 см, слишком большим и громоздким, чтобы его можно было добросить до берега. Вместо этого на берег бросают моток тонкой веревки, который крепится еще одна, уже потолще, затем еще одна, еще, еще, пока, наконец, самый толстый канат не протянется над водой. Точно таким же образом и ваши мысли связываются одна с другой. По отношению к некоторым вопросам вы уже успели протянуть длинную негативную цепочку. И нужно для этого совсем немного. Просто один раз вы произнесли какую-нибудь негативную фразу, потом что-то вспомнили, затем сделали предположение в том же духе, и вот уже вами протянут целый канат отрицательных мыслей. Не так-то легко будет от него избавиться, ведь за то время, что вы держали его, он успел стать длинным и прочным, и, похоже, крепко-накрепко привязал вас, словно к причалу, к негативному образу мыслей. Тем не менее… Не имеет значения, когда вы начали испытывать отрицательные эмоции и насколько к ним привыкли. Если вы понимаете, что они притягивают в вашу жизнь нежелательный опыт и хотите, чтобы на их место пришли позитивные чувства, то сумейте избавиться от этой привязи. Таким образом, процесс разворот, как и процесс книгоположительных аспектов, предназначен для того, чтобы вы могли распознать еще на самые ранние стадии, что начали тянуть за веревку негативных эмоций, а следовательно, смогли тут же перестроиться, прочно ухватившись за веревку положительного развития событий. Говоря о том, как мысли притягиваются друг к другу, мы хотим обратить особое внимание на следующее. Начните с какой-нибудь довольно поверхностной мысли, которая немного улучшит вам настроение. Потом за ней потянется другая положительная мысль, уже более сильная, затем третья, четвертая и так далее. Это гораздо проще и эффективнее, чем пытаться сразу, одним махом перескочить из негативных эмоций в позитивные. Не пытайтесь спасти мир. Спасите себя. Мысли обладают огромной силой притяжения. Это означает, что они привлекают к себе подобное. Поэтому если вы настроитесь на негативную мысль, вам будет легче продолжать идти на поводу у негативных мыслей и накапливать отрицательную инерцию, чем развернуться и выйти на позитив. Именно по этой причине мы рекомендуем вам ежедневно выполнять самое замечательное упражнение в процессе разворот. Оно состоит в том, чтобы начинать день с твердого решения повсюду искать положительные моменты. Это гораздо эффективнее, чем вступать в новый день, не принимая четких решений по поводу того, чего вы хотите, дожидаясь, пока что-либо не повлияет на вас негативно. Не стоит ждать неприятностей. Лучше сразу начать стремиться к хорошему. Не пытайтесь спасти мир, спасите себя. Это означает, что вы должны фокусироваться на том, что дарит вам положительные эмоции. Процесс разворот является прекрасным средством, с помощью которого вы сможете добиться всего, что только пожелаете. В данном процессе самое главное для вас принять следующее решение – да, с этого момента я буду сосредоточен только на том, чего хочу, и не стану больше направлять свое внимание на отсутствие желаемого. Этот процесс продолжителен. Час за часом, момент за моментом, вы выбираете позитивные мысли и впечатления. Это путь к хорошему настроению, а значит и к исполнению всех желаний.